Коллекция классического черного цвета в сочетании с благородным бордом станет прекрасным подарком мужчине, сыну, племяннику, брату, даже начальнику или сотрудникам. Так! А теперь вопрос, что же делать со всеми этими вещами? Ответ прост. Вы можете предложить вашим мужчинам таскать все в карманах, а можете порадовать их солидной кожаной сумкой и больших размеров, куда все с легкостью поместится.